Добрый день, уважаемые коллеги. Новая терапия лимфомы Ходжкина прежде всего связана с таркетной терапией и с применением ингибиторов иммунных контрольных точек. линтоксима в исследованиях первой и второй фазы продемонстрировал высокую эффективность по частоте объективного ответа и частоте полных ремиссий при рефрактерных формах лимфомы Ходжкина и рецидивах. И пятилетняя общая выживаемость составила 41%. Причем при достижении полного ответа, естественно, пятилетняя общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования значительно выше, чем при достижении частичного ответа. И в августе 2011 года FDA было… Зарегистрировано применение бентоксимаба видонсина при лечении классической лимфомы хочкина после неудачи лечения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией стволовых гемопоэтических клеток, а также при неудаче двух и более линий химиотерапии. В 2016 году применение бентоксимаба видонтина было зарегистрировано в России для лечения классической лимфомы Ходжкина. Также аналогичные результаты терапии бритоксимаба вендальтина были отмечены и у пациентов с рецидивами лимфомы Ходжкина после аллогенной трансплантации. Частота объективных ответов составила около 60% и частота полных ремиссий около 45%. Токсимак также эффективен в исследовании третьей фазы при консолидации терапии после аутотрансплантации гемопатических стволовых клеток у пациентов с высоким риском рецидива. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования составила около 65% при применении препарата в течение одного года. По сравнению выявлено преимущество по сравнению с группой контроля. И в августе 2015 года также было зарегистрировано применение данного препарата с целью консолидации после аутотрансплантации гемополитических стволовых клеток у пациентов с высокими рисками раннего рецидива при массивном опухолевом поражении при рецидиве, при экстранодальном поражении, при рецидиве, отсутствии полного ответа после терапии второй линии и первично-рефрактерным течением. Также изучается эффективность брентуксимабовидонтина при повторном применении, если был ответ полный или частичный, на предыдущие лечения. Бентоксимаб видосин эффективен и активно изучается в терапии первой линии при классической лимфоме Ходжкина в комбинации со стандартными режимами химиотерапии, АБВД и биокуб. И также при ранних стадиях в комбинации с лучевой терапией при неблагоприятном прогнозе. Эффективность комбинации бедоксимаба намного выше, чем в монотерапии. И поэтому он изучается в комбинации также и с различными препаратами, например, ингибиторами МТОР. В клинических российских рекомендациях 2020 года, кроме стандартных режимов химиотерапии в первой линии, при распространенных стадиях классической лимфомы Ходжкина, рекомендуется применение режима брентоксимабовидонтина с режимом АВД при невозможности проведения или продолжения интенсивных режимов химиотерапии, если пациенту это необходимо, и при высоком риске развития пульмонита. Бритоксимаб видотин, также эффективен в комбинации с противорецидивными режимами химиотерапии, такими как Айс и но особенно стоит выделить комбинацию бритоксимаба видотина с бендомустином, потому что эффективность аналогичная с режимами полихимиотерапия, но при этом токсичность менее выражена. И достаточно высокая показатели общей выживаемости. Высокая эффективность также комбинации бинтоксимаба-видальтина с ниволумабом Частота полных ремиссий составляет около 60%. Бентоксиматовидонтин может использоваться эффективно у пациентов в комбинации с бендомустином при рецидивах и рефрактерном течении лимфомы Ходжкина. в комбинации с бендомустином, особенно у пациентов с химиорезистентной опухолью и неблагоприятным прогнозом. У пожилых пациентов также эффективна эта опция бентоксимабовидонтина в монотерапии. Клинические российские рекомендации 2020 года рекомендуют применение бритуксимаба видансина у пациентов с рецидивами и рефрактерным течением лимфомы Ходжкина после аутотрансплантации гемополитических стволовых клеток и также после применения более двух линий предшествующей терапии у пациентов, которым не проводилась аутологичная трансплантация Костного мозга. Детоксимапидонсин также эффективен в терапии третьей линии, особенно в комбинации с бендомустином, при достижении частичных и полных ответов, возможно обсуждение проведения высокодозной химиотерапии, саутологичной трансплантации, и также возможно его применение в терапии третьей линии в монорежиме у значительно предлеченных пациентов. Блинтоксимарфидальтин может использоваться у пациентов с классической лимфомой но после неудачи лечения аутологичной трансплантации костного мозга, после двух и более линий предшествующей химиотерапии для консолидации эффекта аутологичной трансплантации при высоком риске рецидива, в терапии спасения второй линии перед аутологичной трансплантацией костного мозга, в терапии первой линии в лечении распространенных стадий лимфомы Ходжкина, эффективное его применение повторное в комбинированных режимах и также может применяться у пожилых пациентов в терапии первой линии. Повторное применение при э, сохраненной чувствительности брикудоксимаба при медианной выживаемости около 11 месяцев. Возможно э, достижение частоты объективного ответа около 60% и частоты полных ремиссий э, у 30% пациентов продолжительностью до 6 месяцев. Для преодоления множественной резистентности бутоксимаба также изучаются комбинации этого препарата да, с верпамилом. При повторном применении при резистентной при классической лимфоме Ходжкина или Рецидива также могут использоваться и изучаются комбинации бутоксимаба с авертсинипом и с другими препаратами ингибиторами иммунных контрольных точек. Он, ä, препарат хорошо переносится при рецидивах после высокодозной химиотерапии. Большинство ответов – это частичные ремиссии или стабилизации. И поскольку они не настолько продолжительны, то можно, может индивидуально обсуждаться вопрос о возможности консолидирующей терапии э, аллогенной трансплантации костного мозга. При рецидивах классической лимфомы Ходжкина после аутологичной трансплантации костного мозга эффективно могут применяться бринтоксимаб, и ингибиторы иммунных контрольных точек в зависимости от того, применялся ранее бринтоксимаб, или нет. И в зависимости от достижения ответа могут обсуждаться различные варианты последующие терапии, в том числе и аллогенной трансплантации костного мозга. Экспрессия PD-L1 при лимфомах Б-клеточных выражена в различной степени, но больше всего она выражена при классической лимфоме Ходжкина, по разным данным до 100% может достигать, и поэтому у пациентов с рецидивными и рефрактерными формами лимфома Ходжкина эффективно применение ингибиторов иммунных контрольных точек неволумаба была отмечена у значительно прилеченных пациентов с множественными курсами предшествующей терапии и после аутологичной трансплантации применения бутоксимаба и была отмечена частота общих объективных ответов достаточно высокая для этой группы пациентов и частота полных ремиссий. Также он изучался в регистрационном исследовании на разных группах пациентов, которым проводилась аутологичная трансплантация с применением на разных этапах бринтоксимаба до или после аутологичной трансплантации. Отмечено уменьшение опухолевой массы у почти, почти что 95% пациентов и Отмечена высокая частота объективного ответа, независимо от предлеченности этих пациентов, и также достаточно высокая частота полных ремиссий до 30%, особенно у пациентов, которые не получали ранее предшествующие терапии бринтоксимаб Выживаемость без прогрессирования была достаточно продолжительной, в среднем до 15 месяцев, независимо от предлеченности пациентов различными видами терапии. И медиана выживаемости без прогрессирования была выше у пациентов, у которых был достигнут полный ответ на терапию неволумабом. Общая выживаемость пациентов также была достаточно высокой, более 90%, независимо от предшествующей терапии. Объективный ответ отмечался также приблизительно одинаково у всех пациентов, независимости, независимости от рефрактерности э, первой линии терапии, предшествующей или последующих линий терапии. Осложнения, нежелательные явления иммунопосредованной третьей-четвертой степени отмечены были приблизительно у 25% пациентов, и это чаще всего были инфузионные реакции, сыпь, аутоиммунный гепатит. В целом терапия ингибиторами контрольных иммунных точек переносится достаточно неплохо. Также продолжаются исследования комбинации брентуксимаба-видансина с неволумабом. Это исследование первой и второй фазы при рецидивах и рефрактерном течении лимфомы Ходчкина. И по данным промежуточным, при медиане наблюдения 22 месяца приблизительно получен высокая частота объективных ответов и также частота полных ответов более 60%. Нежелательные явления первой и второй степени были отмечены практически у всех пациентов, а тяжелые нежелательные явления отмечены где-то у 30% пациентов. По нашим рекомендациям 2020 года неволумаб рекомендуется пациентам с рецидивным и рефракторным течением классической лимфомы Ходжкина после аутотрансплантации гемополитических стволовых клеток и терапии бинтоксимабом вендотином или после трех и более линий системной терапии включающих аутотрансплантацию гемополитических стволовых клеток. В рекомендациях NCCN также имеется опция а этой комбинация бинтоксимаба-видотина с невугумабом. Ниволумаб при рецидивах также может использоваться как в монотерапии перед аутотрансплантацией гем гемополитических стволовых клеток, так и для увеличения частоты полных ответов может использоваться еще и в комбинации с терапией Противорецидивные, например, при применении режима Айс увеличивается частота достижения полных ответов у пациентов, у которых не был достигнут полный ответ при применении шести курсов монотерапии неволумабом. ПембролизуМАП в регистрационном исследовании продемонстрировал аналогичные результаты: что и НеволуМАБ приблизительно те же самые, такой же приемлемый профиль безопасности, также высокая частота объективных ответов и полных ремиссий, особенно у пациентов, ранее не получавших бентоксимапфидантин. И при достаточно длительной медиане наблюдения сохраняется наилучший достигнутый эффект. Это или полный частичный ответ, или частичный ответ. Препараторы-ингибиторы контрольных точек также дают положительный ответ при повторном применении, если ранее в предшествующей терапии был достигнут полный ответ. Пимбролизума по клиническим рекомендациям 2020 года показан пациентам в монорежиме для лечения рефрактерной классической лимфомы Ходжкина, а также у пациентов с рецидивами классической лимфомы Ходжкина после трех и более линий предшествующей терапии. Может назначаться пациентам, не получавшим ранее блитоксимафидансин и аутологичную трансплантацию костного мозга. Препараты Ингибиторов иммунноконтрольных точек более эффективны в комбинации с другими препаратами, их эффективность значительно выше, но ну и токсичность также выше в зависимости от того, с какими препаратами комбинируются ингибиторы иммунных контрольных точек. Наиболее эффективные неволумаб и пембролизумаб, если ранее не получали пациенты терапию брентоксимабом и здесь отмечается высокая частота объективного ответа и полных ремиссий, также изучаются место ингибиторов иммунных контрольных точек. В при применении аллогенной трансплантации до или после аллогенной трансплантации, когда надо, в какое время и когда надо рассматривать опцию применения аллогенной трансплантации гемополитических стволовых клеток, учитывая, что все равно происходит потеря частичного ответа на фоне терапии ингибиторами иммунных контрольных точек. Терапия ингибиторов иммунных контрольных точек импиролизумаба и неволумаба На фоне этой терапии отмечается улучшение качества жизни пациентов, что, в общем-то, важно для значительно прилеченных пациентов. Перед аутотрансплантацией ингибиторы контрольных точек используются с различными режимами химиотерапии. И в последнее время изучается возможность применения монотерапии ингибиторами контрольных точек. И если не достигнут полный ответ, то включаются режимы противорецидивной стандартной терапии. новые ну, Режим применения пембролизумаба зарегистрирован в FDI в 2020 году. Это применение 400 мг каждые 6 недель для всех нозологий, что очень важно в условиях нынешнего дистанцирования в связи с новой коронавирусной инфекцией. Выводы, ингибиторы контрольных иммунных точек высокоэффективны, даже у значительно прилеченных пациентов, в том числе с рефрактерным течением, с рефрактерностью в терапии бринтоксималым видосином, позволяют достигать продолжительного, наилучшего ответа. Это частичного, в том числе ответа и в том числе стабилизация у значительно прилеченных пациентов, улучшают качество жизни у этих пациентов, могут использоваться с достаточно управляемым профилем токсичности, особенно если это пациенты пожилые и не кандидаты для трансплантации. Высокодозной химиотерапии. Эффективно в первой линии, во второй, в третьей, и также при повторном применении, особенно в комбинации с другими препаратами. Благодарю за внимание.